Здравствуйте, друзья! Программа на самом деле в прямом эфире, и сейчас мы с вами отправляемся в гости к Марку Анатольевичу Соркину, человеку и ледоколу, у которого есть всегда мнение, которое далеко не всегда такое же, как и у вас, и даже как у меня, но это искреннее честное мнение, которое подкреплено фактами, аргументами и э, опытом. Марк Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Давайте с вами окунемся в мир э, диджитализации, да, э, вот этот мир такой большой, богатый, и в нем сейчас происходит разное интересное событие, э, все-таки уже 6 дней сентября. Какова, по-вашему, будет эта осень? Насколько она тревожна? Просто потому, что в мире что-то такое вот происходит, какие-то события, а, говорят, будут происходить еще более яркие, интересные события. Вот хотелось бы вас послушать. Вы помните, я вам говорил уже однажды, Сергей, после, во время, так сказать, этой эскапады в Пасе, что стоит вопрос, на какую чашу весов положит свой меч России. Сегодня это обозначилось вообще очень ясно. Будем говорить так, Европа внезапно ощутила себя на помойке, раздробленной по частям. По сути дела, вот посмотрите, саммит во Владивостоке, там практически-то европейцев нет. Там собрались, ну кроме Российской Федерации, то, что называется азиатскими тиграми. Бурно растущие, бурно развивающие экономики Китая, Индии, Малайзии, Индонезии, среди наблюдателей Иран. Это самое. И даже, насколько я понял, хотя официально я не увидел нигде подтверждения, но там есть и представители Ирака. И вот э, тут как раз складывается та самая чаша весов, о которой мы говорили. Когда Россия кладет свой меч на чашу весов э, азиатскую. Это не может не вызвать серьезного беспокойства у... Соединенных Штатов. Вот понимаете, в чем дело? Если вы посмотрите на карту, вы увидите очень интересную картину. Насыпные острова, которые намывные острова, которые делает Китай, так сказать, южно китайское море, они стратегически смыкаются с Курильской коридор. И, по сути дела, отсекает большую часть э, морских путей транзитных. Более того, там собрались страны, которые обладают, э, в общем-то, монополией в стратегических ресурсах. И ведь не случайно э, понадобилась Гренландия Трампу, что он захотел ее купить. Но рассуждение по поводу того, что там есть газ, нефть и прочее, прочее, прочее, я отметаю в сторону. Сегодня это важно. Гренландия нужна для замыкания э, цепи, э, будем говорить, э, которая предохраняет или готовит плацзарм, как угодно можно рассматривать, для атаки Северного морского пути. Ведь речь там в основном шла о новых транзитных маршрутах, которые недоступны для американцев и для НАТО. Под разными предбухами. Так угодно. По сути дела, предлагается новая концепция международного транзита. Северный морской путь. И, конечно же, поскольку... Северный морской путь, он всегда будет нуждаться в соответствующих точках, где могут корабли отстаиваться, заправляться, то все они находятся, собственно говоря, на территории Российской Федерации. Поэтому тенденция здесь понятна. Вот это и, собственно говоря, вызывает сегодня и большое раздражение у Соединенных Штатов. Поэтому... Собственно говоря, они пытаются воздействовать на э, Российскую Федерацию через Украину. Ну, обычные буржуазные разборки, как говорится. Вопрос уже стоит не о людях, не о их благосостоянии, а, как говорится, кто какую территорию сможет активнее грабить, какая территория послужит сбытом залежалых товаров и э, местом для хранения радиоактивных отходов. Вот такой участь сегодня американцы готовят к Украине и Польше. Причем Польша стремится как можно больше от этого избавиться, стать неким транзитом на пути снабжения, как говорится, с одной стороны, американским жижным газом, а с другой стороны, переброской отходов на территорию Украины. И ведь не случайно, собственно говоря, Лукашенко закрывает границу свою южную от Польши, от Украины виноват. Ведь такая э, формулировка? На Украине слишком много оружия, идет проникновение на территорию Беларуси оружия, экстремистских отрядов. Но видите ли, у Лукашенко достаточно серьезные спецслужбы, достаточно серьезная армия, чтобы с этим справиться. Для этого не нужно закрывать границу. А вот проникновение на территорию Белоруссии большого количества соответствующих радиоактивных отходов, вот чего, скорее всего, опасается э, Лукашенко. Они хорошо помнят, что такое Чернобыль. И что южные районы Беларуси были очень сильно заражены выбросами из Чернобыля. Территория, там Гомеля там, э, ну, и так далее и тому подобное. Поэтому сегодня как раз и прорабатывается будущее э, столкновение. Но ведь главное даже не в этом. Вот опять-таки, позавчера рассматривался вопрос, причем во все открыто. а капитализм-то умер. Там пытались предложить разные варианты, вот так, вот это только западная модель, а вот китайская модель и так далее и тому подобное. У них есть миллиард населения, как у Китая, который живет, как жил 4000 лет тому назад, по колено в воде и рис стрижут. Нет. И Китай ждут серьезнейшие социальные потрясения, когда до этих людей все-таки дойдет, что есть иная жизнь. И никакая вывеска, что там якобы коммунистическая партия не поможет. И вот сегодня как раз западный мир столкнулся с ситуацией, что, как говорится, сферой влияния могут быть расти, а земной шар кончился. Значит, стоит вопрос о переделке сфер влияния, о переделке, о вчередном переделе мира, о в очередном месте, куда можно сбывать что-то. И вот здесь, опять-таки, я подчеркиваю, Российская Федерация, она страна более северная. И не все южные народы, африканские даже, смогут нормально. Жительная территории, то есть она каким-то образом на определенный период защищена от миграции. А куда идет миграция? В Европу. А что это дает? Это дает миллионы людей без работы и без социальных пособий. но ну, не выдержит экономика Европы. А куда их тогда можно направить? Дать им в руки, образно говоря, по дубинке и отправить в сторону России. Ну, Россия предупреждает, ребята, не рискуйте. Поэтому сейчас э, Меркель, хотя уже, собственно говоря, сколько там ей осталось, не знаю, там, дней, может быть, недели. Но, тем не менее, она пытается сохранить свое доминирующее положение в Европе. Ведь, по сути дела, что такое ЕС? Это Германия и фателлит Ей в противовес американцы пытаются выдвинуть Польшу. И в Польше усиленно муссируются разговоры о том, что не худо бы с Германией взять репарации за Вторую мировую войну. И в этой сфере очень интересно выглядят их, так сказать, не пойму, пляски на кладбище. Что это за праздник, день начала войны? Это день скорби вообще-то. Нормальный. — Марк Анатольевич, вот тут я вчера задавался вопросом, или даже позавчера, а почему они пишут э, «Never again», «Никогда снова» не 1 сентября, когда отмечают начало Второй мировой войны, а 8 мая, когда мы на следующий день отмечаем, празднуем победу нашей страны в Великой Отечественной войне. Почему вот 8 мая никогда больше? — Ну так, э, извините меня. Вот здесь э, есть две хорошие пословицы. Одна французская. Мы вместе затравили кабана, как сказала Балонка Волкодау. И с другой стороны, как Муха сказала быков, мы же с тобой пахали. Вот они в такой же ситуации. Хотя, будем говорить так, из всех э, э, европейских стран, кроме Германии, так говорится, сильнее всех э, наступлению советских войск выступали польские войска иммигрантского правительства. Польша. А, армия Краева. Вот э, подразделение гвардии Людова и батальоны Хлопский, они дрались против фашизма вместе с советской армией. Иногда даже в ее составе. Ну, собственно говоря, гвардия Людова, это второй э, значит, польский корпус имени Тадоши Костюшки. Если не считать той армии Андерса, которая сбежала, была вооружена в сорок первом году, и сбежала сначала в Иран, потом оттуда в Африку, и только в сорок четвертом году появилась в Италии, в районе монте касино и там, собственно говоря, оценивая ее позицию, выразился очень образно монтгомери Польские войска обеспечивали сносную военную обстановку в районе Монте-Каси. Блин, не сняли, нельзя не поддерживать. То есть они сами-то воевать не хотели никогда. Более того, ведь, ну, обращаясь к истории, мы вспоминаем попытку Советского Союза договориться о системе коллективной безопасности. Мы уже о ней много раз говорили. Но я напомню. Если там возглавлял нашу комиссию нарком иностранных дел, нашу делегацию, Молотов, и с ним был Тимошенко, как нарком обороны, собственно говоря. и а с французской стороны генерал Думен, командующий алжирской военной базой, и с английской адмирал Дракс, начальник Эдинбургской военно-морской школы, то есть... Чиновники даже не второго, не знаю, какого ранга, Но там же два э, было, как говорится, условия, по которым нельзя заключить систему коллективной безопасности. И самое первое, то что Польша отказывается пропустить советские войска через свою территорию для соприкосновения с немцами. Точно так же, как оказалось, собственно говоря, в девятом году, в 1938 году, в случае с Чехословакией. То есть, собственно говоря, Польша э, не может писать 2-го, 1 сентября никогда больше. Почему? Потому что она рассчитывала вместе с Германией идти грабить СССР. По примеру того, как она оттяпала у Чехословакии и Тешинской области. И вот э, сегодня, я же говорю, ну смехотворно. И просто полякам показали их место. На земле нашей грешит. Когда, извините меня, у Трампа срочно игра в гольф, он ехать не может. Когда у Штанмайера ломается самолет, он не может долететь. А Путина, они, как говорится, и не пригласить доверять он поехал. Как отказался поехать Лукашенко. Казалось бы. И у Польши получилось место праздника дешевый балаган. А это урок. Нельзя праздновать, отмечать начало войны как праздник. Начало войны – это, будем говорить, день скорби. Ну а что, собственно, полякам-то скорбить? Они через 10 дней, их правительство сбежало из э, э, Варшавы, Румынии, э, бросило свой народ. А народ это воспринял совершенно нормально, польский. Я напомню одну очень интересную вещь. Значит, до начала наступления Германии в Польше проживало 3,5 миллиона евреев. Их осталось чуть меньше 500 тысяч, когда пришли советские войска. И ведь, по сути дела, будем говорить так, а кто их уничтожал? Их уничтожало местное население. Как потом они выкидывали, как не отец спокойно рассказывал, как однажды он чуть одного поляка не пристрелил, когда тот на хуторе выбрасывал из хутора немецкую старуху, ее дочку и двух малолетних детей. Значит, якобы это не ваше мне уходить и выгонял их, ну февраль месяц, собственно говоря, зиму, зиму выгонял. Ну и когда отец спросил, что ты делаешь. Тот ответил на лобаном, так сказать, русском языке, да вы знаете, они нашу суставу, полежат эти вот маленькие дети. Ты же им дай хоть собраться, хоть немного еды с собой взять. Я понимаю, что тебе эту землю уели. Ты теперь военный поселенец на территориях осадника, как их называли в Польше. Но дети с детьми-то, ты чего, и с женщинами воешь? И он заставил его, как говорится, дать возможность взять женщинам вещи насильные и еды на два дня для того, чтобы дети не умерли с голоду, чтобы они как-то из хутора этого лесного добрались до какого-то населенного места. Понимаете, Польша всегда прилась в обозе кого-то. И неважно, шла ли она в обозе Англии, Франции в атаке на Советскую Россию, шла ли она в обозе Германии при нападении на Чехословакию, шла ли она в обозе Советской армии как говорится, когда советская армия дралась с Гитлером. Это не важно. Менталитет этот, никуда не денешься. Конечно, не у всех людей в Польше такой менталитет. В Польше, я считаю, достаточно много высокопорядочных умных людей. Но вот эта шляхетская масса бодляцкая, их забивает. Марк Анатольевич, вот хотелось бы вернуться к теме, за что мы проавансировали, дали взятку вот этому вот Европе, ну, в виде выплат за два года, что мы не ходили, не заседали в ПАСе. Я ведь понимаю, что у нас не дураки, и если они эти деньги дали, то по какому-то поводу кого-то покупали, вот не прямо, а вот так вот опосредованно, хотя хочется материться очень сильно по этому поводу. Видели в чем дело, я не думаю, что кого-то покупали. Нет необходимости, в Европе некого уже покупать. Там нет самостоятельных э, политиков, к сожалению, вот так сложилось. Там э, они всегда отличались серьезными самостоятельными политиками. Они могли быть советской направленностью, они могли быть антисоветской направленностью, Неважно в данной ситуации. Но они всегда были политиками, своей, преданными своей стране. И интересы своей страны у них стояли на первом месте. Даже, извините меня, такого фашистского, такое фашистское отребие, как Аденауэр, он тоже занимался политикой в интересах своей страны. А сегодня, извините меня, нет таких политиков, которые занимались бы в Европе интересами своей страны. Нет таких политиков в Германии, нет таких политиков во Франции. Я уже не говорю об Италии. Он, вот этот кульбит Сальвини, ну извините меня. Ну что мы? Э, в театре масок Карла Годсе, что ли? Сейчас одна маска Труфальдина, послезавтра этого самообрегела, а э, на третий день Смиральдин. Что за игрушка? Если вы уж политики, то вы называете себя политиком, то определитесь, кто вы такой есть на Земле нашей греши. Поэтому я не думаю, чтобы кого-то покупали. Просто, вы знаете, вот оно так бывает. На мой взгляд, я и ничем иначе объяснить не могу, когда куча шавок, которые лежат из подворотни, бросают кость, чтобы они начали за нее драться, и ты мог спокойно пройти, не обращая внимания на брех. Хотя лично я, честно говоря, вот эти деньги лучше бы отдали бы на улучшение благосостояния нашей страны и ущемление, как говорится, буржуазии в нашей стране до да ее полной ликвидации. Поскольку сами признают, что капитализм умер. Где альтернатива капитализме? Заявляют, умер капитализм, все. Он больше не может обеспечить даже благосостояние своего золотого миллиарда. Вот не может. Ну, никто не может отменить главный закон капитализма экономический. Максимальная прибыль, максимально короткий срок. Поэтому-то нет у них успехов в ни ней, в науке фундаментальной. Нет, все, умерла. Ведь, если вы помните, немецкая фундаментальная наука, та же физика. Перед войной, извините меня, шесть нобелевских лауреатов. Гейзенберг, Макс фон Лауэ, Отто Ганн, Лиза Мейтнер. Ведь это блестящие имена были. Уехали они, увезли их американцы к себе, и что? И все. Их нет. Умерла школа Нильсобора. Физическая школа Ниль Собора умерла. Почему? Потому что нет нужды финансировать фундаментальную науку, она сегодняшней прибыли не дает. По этому пути, собственно говоря, идет буржуазная Россия. Она тоже не хочет финансировать фундаментальную науку. Неинтересно это, прибыли не дают научные институты. Извините меня, Жаре Салферов удержался на чистом своем энтузиазме. А вот что сейчас будет с его школой после его смерти, не знаю. Если не будет э, советской власти, если не будет, как говорится, народной подлинной власти, умрет и российская наука. И умрет э, и российская экономика. Ведь на сегодняшний день это очень ясно, что Единственная возможность решать серьезнейшие проблемы это единый народохозяйственный комплекс, в котором нет места капитализма, вообще, который построен на принципах не прибыли и рентабельности отдельно взятого предприятия, а на принципах снижения себестоимости продукции и повышения производительности труда. Когда все завязаны на конечный результат в той или иной сфере. Ведь почему американцы не могут повторить э, технологию создания тяжелых ракетных двигателей? Потому что в Советском Союзе, в Едином народном хозяйственном конкурсе, на это работали тысячи заводов, сотни научно-исследовательских институтов. И каждый завод имел в своей номенклатуре тот или иной компонент, из которого потом складывался этот материал, из которого э, изготавливали эти, эти ракетные сопла. Но не могут повторить. Даже зная технологии. Повторить не могу. Марк Анатольевич. Но ну, тем временем нам что-то с людьми надо делать. Прежде всего, вот я вчера выложил видео, которое кто-то из моих друзей выкладывал в соцсети и откомментировал. Два-трое мальчишек Мурманская область. Попали на видеокамеру наблюдения наружного. Они на большом монументе, где ни, никто не забыт, ничто не забыто. Один из них там э, рисует какие-то гадости. Вот я попросил людей, говорю, ребят, вы этих детей не трогайте. Они губка, они впитывают то, что видят и слышат вокруг. Их родители их не воспитали, а их родители их родители не воспитали. Потому что мы, э, не знаю, вот с молоком матери впитывали в себя это. Мы знали героев, мы верили в свою родину, мы э, мечтали о чем-то светлом и прекрасном. Эти дети Мы мечтают... Мы что... свою родину и любим, Сергей. У них нет родины, их так воспитывала школа. Ведь в 90-е годы у нас-то было чистейший либеральный глобализм. Мы говорились, а зачем нам территории? А зачем нам страна? Мы должны влиться в единую семью, снять все границы. Продавать туда наше сырье взамен на эти деньги, купим все, что у нас. Зачем нам вообще учить людей? Извините меня, о чем мы говорим? Когда-то умные люди сказали, будем говорить так, Василий когда спросил, кто победил-то в войне, он сказал, победил сельский учитель. Он научил людей любви к своей родине и объяснил, почему ее надо любить. Что такое Родина для человека? Извините меня, а сегодня понятие Родины вообще не существует. Могут в кармане иметь два, три, 4, 10 паспортов. Где хорошо, туда и нырнул, Отсижусь и приеду. Извините меня, размыто это понятие. И ведь не случайно будем говорить так. Вы вспомните э, недавний конфликт 2008 года, когда убили наших миротворцев. Три дня собирали армию, единственную боеспособную армию, которая осталась в России, которая пришла, как говорится, э, в Цхенвал. До этого, этого не было ничего. Вы думаете, сейчас намного лучше? Я не уверен. Я не уверен. Извините, у меня э, контингент в Сирии достаточно невелик. Ну, четыре, ну, может быть, пять тысяч человек. Да еще на принципах ротации. Ну, обкатали в Сирии, как говорится, некие, некоторые модели авиации там, и, или наземной техники. Ну, обкатали. Дальше-то что? Ведь для того, чтобы, как говорят сейчас, вот наша теперь идеология – государственный патриотизм. А до этого, мол, нет никакой идеологии. Да и есть идеология. Буржуазная идеология. Прав тот, у кого больше денег. А право личности, это означает не свободу для всех остальных. Вот личность себе все права из завода забрала, а для остальных ничего не осталось. Она их подавляет. Потому почему-то больше больше денег. Марк Анатольевич, тут Михаил Михайлович Ходаренок, по-моему, недавно говорил такие вещи. И мы, и американцы, если и ведем какие-то операции, то ведем их против армии, несопоставимо слабее с нами. Ни американцы, ни мы давно не сталкивались с реально сильными армиями, у которых есть системы ПВО, обученное подразделение. А вот что может произойти, если такие армии между собой схлетнуться хотя бы на каком-то пятачке? локальном. Ведь э, может оказаться так, что ни мы, ни американцы, ни немцы, ни англичане, никто не готов к реальной войне с реально сопоставимыми противниками. Для того, чтобы во-первых, реальная армия была готова, надо детей воспитывать. Соответственно. Понимаете, в чем дело? Э, история нашей страны не государства. На территории нашей страны было много государств. Я еще раз подчеркиваю. Каждое княжество было отдельным государством со своим э, центром управления, со своей денежной системой, со своей, как говорится, э, структурой управления и так далее и тому подобное. А страны? И вот здесь вопрос воспитания становится главным. Что касается Ходоренко, вы знаете, никто не боится э, будущей войны, как генерал. Потому что им есть что терять. Ведь они если они сидят на своем рабочем месте, им кажется, что они гении. Вот они чертят какие-то там схемы, рисуют какие-то, пишут какие-то приказы, и кажется им, что они большие винтики и что они управляют миллионами людей. А когда ходит дело до конкретного, 90% генералов окажутся непригодны к этому делу. И война всегда выдвигает новый командный состав, отбитая старый. Всегда так было, во всех странах, во всем мире. Поэтому генералы очень боятся войны. И ходаренок, я смотрю за ним внимательно, он постоянно запухнет. Да у нас сил не хватит, да у нас того нет, у нас всего нет. Понимаете, они никогда не принимали во внимание то, что наш народ, если знает цель, за которую воюет, и если понимает ее, он будет по 16 часов работать, не отходя от станков. И около станка поспит, 2-3 часа встанет и опять будет еще 16 часов работать. Вот это самое, вы знаете, вот сейчас в то кто из молодежи помнит знаменитую пьесу Погодина на кремлевские куранты». И вот там разговор Владимира Ильча ночью с трамвайными рабочими, которые рельсы монтировали. И трамвайный рабочий сказал Владимир Ильичу, ничего, советская власть справится. Спрашивает, а почему вы так верите в могущество советской власти, что она справится с этими проблемами? Он говорит, вот посмотрите, вот перед вами простые люди, ночные работники, пролетариат. И я вот спрашиваю себя, при какой власти я бы лично работал за вот этот кусок хлеба пополам с опилками? Ни при какой другой. Потому, говорит, я и верю в могущество советской власти. То есть, когда люди знают, что власть – это их, что власть – их защита, их, а не тех, кто 10% максимум, которые крадут, Вот они будут совершать чудеса в этом деле. И ведь, по сути дела, когда э, вопрос э, стоит, а кто, собственно, победил-то в Великой Отечественной войне? Многие отвечают по-разному. Кто-то Сталин, кто-то советский народ. И, и, и, и. Но ведь это все составляющие одной цепи. Ведь э, сражение на фронте – это вершина а самое главное – это коммуникации, это снабжение, это э, медицинское обслуживание, это э, научные разработки. И получается, что победила советская власть. То есть победила диктатура пролетариата. И диктатура пролетариата победила диктатуру буржуазии Европы. Извините меня, шесть стран ввели на территорию Советского Союза вместе с диктором свои войска. Шесть стран европейских. И даже казалось, те, кто потом вроде как бы победители, той же Франции, та же Франция, извините меня, две дивизии СС, одна из которых, кстати, хочу напомнить, кто не знает, защищала Рейхстаг от советских солдат, французская дивизия СС Шарлемань. Понимаете, в чем дело? И вот сегодня как раз и делается вывод, что капитализм-то с его системой индивидуализма крайнего и прав для себя любимого, невзирая на всех остальных, привела мир к краху, поставила его на грань ядерной войны. И никто не знает, чем это может кончиться. Поэтому, если не убрать буржуазно-общественно-экономическую формацию, не убрать общественный строй, основанный на частные собственное средства производства и эксплуатации человека человеком, земля погибнуть может. Марк Анатольевич, давайте прерывать сегодняшний наш разговор. В следующий раз продолжим, уже пойдем и по континентам, пробежимся. Есть что еще обсудить, есть надежда на то, что продавим мы и себя, и их, и что-то у нас начнет получаться. Но, честно Нет, говоря, вот вы... Нет, не стройки иллюзий. Пока, Пока на территории нашей страны существует буржуазная общественно-экономическая формация, ничего. У нас не получится. Также будет с гневными речами выезжать очередной президент, грозить пальцем в сторону чиновника, ах, вы такие и я вам дал пять лет назад майский указ, вы его до сих пор не выполнили, ай я, -яй, яй мерзавцы нехорошие люди. Вот так и будут продолжаться эти шоу. Не стройте иллюзии. Ну что ж, время растает, все по своим местам. Может быть и применим сталинские 10 шагов, и что-то у нас тогда действительно получится. 10 шагов, не Давайте не будем Геннадия Андреевича вспоминать. Да, вот. Спасибо Нет, я вам. Я вам давно да. Да. Спасибо вам огромное и до встречи. До свидания. До свидания, Сергей. Итак, дорогие друзья, это была программа «На самом деле» с Марком Анатольевичем Соркиным. Пообщались. Ну, Марк Анатольевич, я прекрасно понимаю, как и понимаю его разочарование. Но опускать руки мы не будем. Мы все равно будем работать и бить в ту же самую точку, которую бьем год за годом. Потому что, если мы не будем этого делать, за нас то не сделает никто. А мы обречены на победу или на исчезновение. Выбирайте, что вам ближе. Пока.